Сегодня опять у Тёмучи на огороде. Кто видел ролик у Тёмучи на огороде? Это тот же огород. Я сейчас только зашел и сразу же вот она сухая. Поднял монетку. Сейчас положу на штаны. Сибирочка, две копейки, наверное. Блин, не видно, ничего. Солнце светит сильно. фокус вообще никакой другой телефон взял ну вот так короче Может вот так будет видно ага. вот такая монетка прям только вот зашел и сразу здесь чуть ли не на земле валялась Сейчас еще пойдем один сигнал Попробуем выкопать Я ногой греб-греб Не так и не смог ее Выкопать сейчас посмотрим Ну-ка Еще глубже лежит Если это монета Надо ее не впороть здесь Эх, перчатку не одел ну ладно А нет это не монета какая-то железячка ну, короче только зашли сейчас маленько покопаем монетки и будем садить картошку Оставайтесь на канале, никуда не уходите. Монет должно быть достаточно после перепашки. Тёмыч за картошкой гоняет, я уже вторую нашел. Тоже почти наверху лежала. А? Две копейки. Оп. Вот так вроде видно нормально. Ага. Две копеечки? Капуста, как я ее называю. Говорю, пока Тём ходит а тут монета роюна. Нет, не снимаю. Ни Это Нихуя. одна Екатерина, а вторая, ну не знаю кого-то, может Николая первого, Александра Александровская. Александровская. А. У тебя что за тирку? А это этот Самсун. Сколько тысяч? Да нисколько. У меня телефон хороший, могу снимать. Да? Ну давай. У нас же был план, значит еще один зарыв. У меня же есть одна видюха, где мы с тобой не стопали. Ага, я помню. Huh. <sharp inhale> Анекдот хочешь, Андрюх? Короче, поехал мужик на охоту. Ну, местность незнакомая. пули пришлось брать проводника по местности. нахуй. Ну и, короче, блядь, хуярят они под тайге. Проводник там топором рубит чащу, хуярит, охотник сзади крадется. Ну и, короче, хуякс из кустов медведь встает. Проводник, блядь, как... Махал топором, так с ним, короче, и замер, нахуй. Медведь тоже замер, нахуй. Все, короче. И это, блядь. Сейчас, вот Ну и проводник стоит, хуй его знает, что делать. Охотнику такой, блядь. Иди сюда, не оборачиваясь. Хуякс, тишина. Иди сюда, Хуякс, тишина. Уже, блядь, злой, нахуй. На нерве хули медведь стоит, тоже ждет, нахуй. Иди сюда, блядь. Слышит сзади голос. Ты нахуя его зовешь? Скорее всего, монетка и даже где-то наверху. не глубоко смотри сигнал какой. Подойди. 87, 86 Ну-ка, давай Блин, лопату встал Сейчас скажут, ну, зрители потом скажут что пудов просто Пкинули ее. ну, если это монета, конечно Епа, дать, ну-ка, дай гляну Сними на камеру Нихуя, а что за петель? душка, двушка, как-то Так да она, смотри, заебать Она, она сверху лежала Я говорю, прям, лишь сухая мы не подкидываем. Ну-ка дай-ка. Подожди ка фокус. Ага. Сок какой Ни год? Хуя. 1800... Ты неправильно. Вот так. А у меня их уже знаешь, сколько штука вообще. Это самая распространенная 1800 какой? Да я ж не вижу. Последняя Руку снимаешь. Следняя затерта. Не, ну все равно смотри, сохранник, давай заебались. Ну-ка, удивительно, здорово. Давай, помаши. Ну, так, так. Ну, сейчас возьмешь прибор, пойдешь. А, нет. нет? Что-то прям зим, Сильно, <coughs> сильно извини. Ну, Побольше просто Екатерина. Да нет. А вон там что-то, по-моему, хуйня какая-то была. Нет. Крышка, наверное. Ну... Да. Угу. Екатерина. Законсервировали. Что, пойдешь? Да давай ты делай. Ну туда. Так приятно картошку садить. Да? Кстати, да, там картошка стоит. Ждет пока все монеты. Андрюха выкопает сначала. И что, шлам? копать удобно. Лопата не надо. Монетный, нет? Пробка не пробка Лопата хозяйская Может, сбоку где? О, вот. Пробка, да? да. Блядь, Люди, кто? то Кто никогда не находил монеты, Но. Они смотрят ролики и говорят, по-любому подкинули-то И вот... Как им доказать, что монеты не подкинуты, особенно вот сухие, которые сверху. А она хочет кому-то доказывать? Нет, ну да. Пробанда? Блин. Так хорошо показывал. 70 Все, после тяжелого копа. но решили вино купить. А что про нет? <-size> <Amsterdam> <inches> <satellites> <сидеть52> Я вам сказал, может тапка открыть. <решит> <свен> <звен> <плэк> да это все гон. Че, нет? Просто тапки зимние. <плэк> <решит> Что как. Зарвет, ну, сколько... Может, и но попил, да? Да. Ох ты! Пошла мазута. Ты только reconsider. ровно надо дном бить. Богом ударишь, можешь это блядь, расколоть. Я не могу ровно. Это мучение какое-то. Я уже вино не хочу. Есть еще какие-то мысли? есть. Какие? Сейчас придумаем. Возьмем, сейчас вырываем. Давайте нам свои лайфхаки, когда нечем открыть вино. Ну что? Сейчас закрутим. И потом вообще не откроем. Трубочку засунем. Ну что дальше никто не придумал, вино со штопом? Угу. Фу, да, как да. хочется винишка Вообще копать не хотел Прям хрюкал короче. Сейчас выкопал Она мелькнула а Может не монета Может нет монета да, опять двушечка. Я думаю, может канина, блин. Да? Две копеечки. Нормально видно? Резкость хорошая. Все, все, все. Вот. Уже подсохло. <с> опять скажешь, что закопали на. Но ну, что-то прям пукало как-то непонятно. Резко это, это есть? Я на громкость нажимаю. Опять двушечка. Чё, дальше? Да Давай Девяносто девяносто два девяносто три Ну тут то видно не копано Прям сверху Ну это может быть конечно алюмишка какая нибудь Но может быть и какая нибудь большая монетка Все уже начал какой то крюкать блять Да но... Я ничего не вижу. А где? А где? Эй! Такой сигнал просрать просто невозможно. А, все. Ну. Железо начало давать. А в земле хорошо обдолбил. хоть бы с железом его найти, блядь. Как сигналил. А ты, ты встань а че, и там себе. же подолби над ямой, над ямой. О, ёптать Блядь, а она 92 показывала? должна была, 88, дружка. Да, 2 копеечки Фокус сделай 2 копеечки Такая же, как там угу. А, да, там 56. 2 Я не вижу Да, ну подожди Ну, вот поснимаем туда. Ну, вот так. Что мы вышли с огорода. Зашли в огородчик, короче. Да. И на непаханных местах ни разу походу здесь никто не ходил. Попалась душечка. Да просто это, крымского мало. Бы. крымского бутылочки две брать. О. Железная просто пипец. Фермер. Вон дальше иди. Ну он это че. Чё? А чё чё попало, попало. Ну вот и я говорю, что ты что-то хер поймешь. Давай -да, выкопаем его, посмотрим. Он вообще что-то 75-93. Это возьми прибор. Я сейчас выкопаем ты по воде. да. Пониже, пониже. Ага. Это кабель. Я сейчас выкопаем кабель. Блять, клад, Тёма, ебты. Клад. О. Стекло. Это это. Люстра выкопали, люстру, древнегреческую ну, по -по А, вот она Это что? Банка А, тюбик А там от него кусочек еще О, точно клад На туре Почтовый, здесь же почта была Еще одна баночка спахали бабушки огород башены несоколетные короче чтоб ты вскопал надо вот так вот рублей это накопать да монет на и пустить тебя да покопать потом звонить бабушке бабушкам смог тем помог дайди там у бабушки монетки поищи да да есть такой анайдот, короче, как, ну, я вот точно не помню, как сын, короче, звонит матери из тюрьмы. Да-да-да, я тебе противник. Когда мусора приехали, весь огород перекопали, нюхуя не нашли, но он где-то там еще и не было. нет, здесь уже... Мусору, да хера. тут же еще помнишь когда советский магазин был это да это, да это да да красави. да да да Вот здесь полази, вот здесь, здесь? ну вот здесь. да да да да да Вон там еще надо походить. О! Ну-ка. 85-83. <связывая> это, конечно, сомнительный сигнал, но близок к монетке. Да, это сомнительный сигнал. Алюминиевая пробка, про как я тебе говорил, старая. Угу. <соединяющие> ну, это нормальная пробка, <соединяющие> неудачная. Может быть ну. а поставь пока на паузу короче сегодня мы уже не копаем уже темно вот такие у нас находочки я потом их помою покажу вот это вот вообще непонятно что медная штучка какая-то дрючка ну, колечко от сбруи короче шляпа всякая и монет 6 штук по моему да, империи ну я не знаю что. Пуговичка какая-то, да? Тёма знает про нее. Видно? В общем, коп закончили. Не получилось у нас больше поснимать. И вот мы с Тёмочем вон самогоночку. А я винишко. За сегодняшний коп красного винишка выпьем. У нас тут котлетки стоят, только я их не ем, а Тёман жрет. Салатик стоит. Чуть этим налить? Давай, конечно. Бахнем. За сегодняшний коп я никого не это не агитирую, а выпить сегодня маленько можно, винишка. Но помимо копота мы еще что сделали. Картошку посадили. Сотки 4, наверное. Но. Ну, так что не грех. Эх! У тебя глаза светятся. Ну и ладно. Сегодня бутылочку вина я на копе дернул этого. Крымского, короче, красного. Сейчас пошли, крымского нету Взяли Изабеллы Вот только Изабелла и должна его пить Давай, Тёмыч, бахай Потом покажу Ну, вернее, сейчас уже, наверное Покажу это, находки Сегодня такой короткий коп, короче Все впереди, потому что Потому что лето впереди Потому что в этом дворе У Тёмы По-любому где-то еще что-то есть кстати, расскажи, ты же говорил, что это банка-то это была. Это я рассказывал с твоих слов. Ты расскажи, как есть. Да раньше монеты сами по себе всплывали. Просто после дождя их в детстве ходили, собирали. Возле ворот. Да, Екатерининские пятаки там всякая всячина. Вот Потом залили их кислотой не скажи то сколько есть... было их ну, ну трехлитровая банка была ну, что, я да. объясняю полная ну, там всякие не только екатерининский я уже рассказывал там, ну, там николайские там кто его еще знает там куча их трехлитровая банка залилась ну и в общем окислилась ее выбросили просто-напросто и где-то эта банка лежит ну может не банка уже а монеты эти кучи где-то лежат если их выкинули из гаража если бы знать вон ну, на свалке деревенской где еще ну, ну, на свалке банок столько ну, я прочью, я говорю. Короче, мы еще здесь покопаем за двором. Есть у нас полянка, подемка, покажем, ты бахни? Да, я я Да, сейчас я покажу. Там мы сегодня вот здесь во дворе копали после огорода, потому что здесь вот монеты собирали. Есть, короче, вот сейчас там бабуля идет, не хочу, чтобы она подходила. она короче остановилась и стоит видела это фотоспышку фонарик увидела фонарик короче увидела и это и остановилась О, бабуля я короче стою это ну думаю сейчас пройдет и пойду поснимаю покажу короче она стоит ждет ну... а вон она пошла спустилась ну ладно я в следующем ролике покажу когда уже буду